Всем дарова, чувачки, ну а сегодня я покажу, как легко и просто скачать чит под названием Asiris конфиги на него там, ну как заинжектировать его в игру Показываю, заходим на любой ролик со Asiris Переходим в описание Видим, у нас есть мой конфиг Сам чит И инжектор Скачиваем сначала чит Копируем вот эту вот ссылку Вставляем ее в новую поисковую строчку Нажимаем download for. Сразу говорю, у вас скорее всего перекинет в новую вкладку с рекламой. Вы ее закрываете. Потом нажимаете опять download. Тут будет такая кнопка. И потом Orvia Browser. Потом download файл. Ну и, к примеру, сохраняйте его на рабочий стол. Потом можете закрыть эту вкладку. Потом вам нужно скопировать ссылку для инжектора. Копируем. Вставляем. Ну и по той же схеме нажимаем download for. Еще раз вот, когда у вас новая вкладка откроется, вы ее закрываете опять же и нажимаете вот, потом or Браузер, browser. файл. К примеру, опять же, на рабочий стол. Да, сохранить. Ну, в моем случае я нажму отмена, потому что у меня уже все скачано. Потом, если вам нужен еще конфиг, вы его тоже копируете, вставляете в новую строчку. Ну и также его скачиваете. Так, вот мы, допустим, все скачали. Там конфиг, и чит, сам. Нам нужен сперва Extreme Injector. но вообще, хотя для удобства можете закинуть все в одну папку, ну, чтобы удобнее было. Переходим в эту папку. Открываем сначала Extreme Injector. Ну, желательно от имени администратора. Так, вот у нас открылся Extreme Injector. Далее нам нужно запустить CS-ку. И пишем тут: CSGO.x Но если у вас не определилась CS-ка, значит нажимаете Select, потом проматываете чуть ниже. И выбираете тут CSGO. Вот. Нажимаете на нее, нажимаете Select. Но перед этим, да, опять же, скажу, ее открыть надо. Ну, желательно ее открыть сразу, потому что если вы ее не откроете, то вот тут вот у вас она в списке не появится. Вы только вот здесь вот можете написать, потом когда вы откроете кс у вас она автоматически, игра, определится. Вот вам нужно нажать Add DL, потом переходим туда, куда мы сохранили наш сервис выбираем его, нажимаем открыть. Вот он у нас появился. Далее нам нужно зайти в настройки. И вот, вот в injection метод мы меняем со стандарта на ману... мануал, типа manual. Не знаю как он называется, но Нажимаем потом ОК, OK, нажимаем 5Settings и Start in secure mode. Так, ну вроде бы все готово. Потом нам нужно Ну, здесь нажать галочку, естественно, на Хотя у нас ä, она автоматически нажимается, по сути. И нажимаем Inject. Повторяюсь, CS должна быть запущена. У нас вылезает вот такое вот окошко, но если у нас вылезут какие-то ошибки, тогда просто нажимайте ОК, у вас все равно все заинжектится. У меня вылезла Injection Has Completed Successful, нажимаем ОК. Заходим в CSGO и видим, да, что у нас cheat заинжектился, все прекрасно, открывается и закрывается менюшка на кнопку Insert. Потом вы заходите в конфиг, нажимаете Open Config Directory. А, кстати, инжектор вы уже можете закрыть. Так, после того, как вы нажали OpenConfig Directory, вы сворачиваетесь. Потом ищите мой конфиг, который вы скачали. К примеру, его там копируете, Ctrl-C, ну или просто мышкой нажимаете, нажимаете копировать. Закрываете. И вот в эту папку со сервисом ну, опять же, повторюсь еще раз, может кто-то не понял. Когда вы нажали OpenConfig Directory, у вас открылась такая папка со сирисом с конфигами, вот сюда вы должны закинуть мой конфиг. Ну, для удобства можно вот так вот сделать. Я не знаю, кому, конечно, это надо. Типа, сейчас, вот. Вот мой конфиг, и перекидывайте его в эту папку с конфигами Asiris. Перекидывайте. Потом закрывайте все эти папки, если оно вам надо, и переходите в CS. -ку. У нас здесь появился вот мой конфиг. Нажимаем вот. И видим то, что у нас все прекрасно загрузилось. Конфиг полностью настроен, полностью легитный. Ну, просто им на все ружки настроен. И вот видим у нас тут скины есть всякие, ножи. Ну и все, вот так вот просто можно скачать чит Асирис. Всем спасибо, кто смотрел. Если вам понравился этот небольшой маленький туториал, то можете лайк там поставить, если хотите комментарий написать. Всем удачного настроения, приятной игры с этим бесплатным читом.